Международная конференция по химической термодинамике. Когда мы хотим понять, какое, какая молекула будет обладать какими-то уникальными свойствами, нужно делать расчет, если термодинамики не обойтись. То есть это очень крупное направление физической химии. Взаимовыгодное сотрудничество – залог успеха. Немаловажно открытие вашего казанского федерального у нас в стране. Это будет показателем еще более дружного взаимоотношения между странами. А «Муха» тоже вертолет. Привет! В эфире Универньюса в студии Маргарита Михайлова. Новым ректором Казанского федерального университета назначен Ленар Сафин. Соответствующее распоряжение о назначении накануне подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, Ленар Сафин являлся первым заместителем председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального собрания РФ. Ранее Ленар Сафин занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а также работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета КГУ. Музыка. В Казанском федеральном университете состоялось открытие 23-й международной конференции по химической термодинамике в России. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Музыка. В Казанском федеральном университете стартовала 23-я международная конференция по химической термодинамике в России. Более 250 ученых из разных стран собрались на площадке культурно-спортивного комплекса «Уникс», чтобы обсудить самые передовые научные разработки в области физической химии. Казанский университет является ведущим центром России в области химической термодинамики, однако конференцию, посвященную этому направлению, принимает впервые. Большое внимание в институте уделяется работе с талантливой молодежи. Под руководством Соломонова Бориса Николаевича создана уникальная система подготовки кадров по цепочке школьник, студент, аспирант, научный сотрудник. Мы очень надеемся и просим руководство института провести презентации и экскурсии по нашим разработкам, лабораториям, центрам превосходства, чтобы гости могли ознакомиться с наиболее интересными решениями. Международная конференция по химической термодинамике проводится с 1961 года. Ранее мероприятие проводилось на базе ведущих университетов Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Конференция была запланирована еще на 2021 год. Однако из-за неблагоприятных эпидемиологических условий ее пришлось перенести на 2022. В программу пленарных сессий вошли выступления не только российских, но и зарубежных ученых. Так, в первый день конференции на сцене КСК КФУ «Уникс» о своих исследованиях в области химической термодинамики рассказали представители ведущих университетов Италии и Соединенных Штатов Америки. Когда строятся крупные заводы, технологические цепочки, сначала делаются расчеты. Там, скажем, материальный баланс, тепловой баланс, и тут без термодинамики не обойтись. Когда мы хотим понять, какое, какая молекула будет обладать какими-то уникальными свойствами, нужно делать расчеты. Без термодинамики не обойтись. То есть это очень крупное направление в физической химии. Оно зародилось еще с работ Лештелье, Карно и так далее. То есть это именитые ученые. И мы очень рады, что Комитет по термодинамике в России признал Казань как... Место, где данная конференция должна состояться, потому что наши ученые, наши разработки в области термодинамики известны не только в России, но и за рубежом. Мы очень рады принимать наших коллег. Помимо пленарных лекций и стендовых сессий для участников конференции и сопровождающих лиц будет проведена культурная развлекательная программа. Закрытие конференции состоится 26 августа. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет принял две делегации. О встречах, которые прошли в рамках визитов, расскажет наш корреспондент.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 Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось открытие восьмого международного евроазиатского симпозиума «Тенденции в магнетизме», на котором присутствовали свыше 400 участников из разных уголков нашей Родины и не только. Участники обсудили применение магнетизма, магнитных материалов и методов исследования в нашей жизни. В Казани симпозиум пройдет с 22 по 26 августа. Очень много секций, очень много, действительно, люди по разным секциям разбиты. Где-то они пересекаются, где-то не пересекаются, около 20 различных секций. Плюс пройдет молодежная сателлитная школа, современные тенденции в магнетизме, тоже наша школа, организуемая на базе кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии, Мурат Салиховичем Тагировым. Я надеюсь, это тоже будет такой швунг, такой импульс, Толчок для развития магнитного резонанса. С 20 по 30 августа в Елабужском лагере «Буревестник» Казанского университета пройдет смена для 100 детей из пяти городов ДНР. Все подробности смотрите в следующем сюжете.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 Лето – время солнца, тепла и долгожданных отпусков. Однако даже у лучшего времени года есть свои минусы. К серьезным недостаткам можно отнести насекомых. Ведь именно летом плодятся в неимоверном количестве различные противные букашки. Наиболее неприятные из них – мухи. Что происходит с ними летом, расскажем далее.